На первом серийном атомном ледоколе «Сибирь» проекта 22220 поднят государственный флаг России. На атомном ледоколе «Сибирь» поднят государственный флаг России, что означает официальную передачу судно заказчику. Торжественная церемония состоялась в Мурманске, куда ледокол прибыл 23 января, совершив переход из Санкт-Петербурга. Как отмечается, Сибирь покинула город на Неве 12 января и должна была затратить на переход 8 дней, но сильный шторм, бушевавший в Норвежском и Северном морях, растянул поход до 11 дней. Ледокол полностью готов к работе в Арктике, первый рабочий рейс Сибири планируется уже на днях, основным местом работы ледокола станет западный сектор Арктики, а Пьянисейский район Карского моря. Универсальный атомный ледокол «Сибирь» является первым серийным судном проекта 2220 после Головного Арктика в серии из трех судов, строящихся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по контракту с Росатомом. Заложен 26 мая 2015 года, спущен на воду 22 сентября 2017 года. Акт приема передачи заказчику подписан 24 декабря 2021 года. Длина 173,3 метра, 160 метров поэква, ширина 34 метра, 33 метра поэква, высота борта 15,2 метра, мощность 60 мвт на валах, скорость хода 22 узла по чистой воде, осадка 10,5 метра, 9,3 метра, максимальная ледопроходимость 2,9 метра водоизмещение – 33 540 тонн. Расчетный срок службы – 40 лет. Численность экипажа – 54 человека. В настоящее время на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге идет строительство еще трех ледоколов проекта 22 220 – Урал, Якутия и Чукотка. Всем спасибо за просмотр.